Всем привет! Мы находимся в онлайн-тренажерный онлайн зал Декатлон. Меня зовут Анна. Я буду сегодня вести вашу тренировку. Всем привет! Всем привет! Ждем, пока все соберутся. Отлично! Спасибо! Молодцы! Привет, привет! Привет! Напишите, пожалуйста, пока, с какого вы города? Ой, как вас много, молодцы! Всем привет, всем привет! Как у вас погода? У нас замечательно, сонка светит, вот сейчас будет все видно. У меня тут балкон открыт. Мы занимаемся сегодня дома, в домашних условиях. Для... На вас должна спортивная одежда и какой-нибудь коврик, чтобы можно было опуститься на пол. Москва, привет! Уфа, Привет! Очень рада вас всех видеть. Сегодня будет тренировка пор де это движение рук и тела. Мы будем э, развивать гибкость эластичных наших суставов, грудной отдел, спина, э, выворотность плечевых суставов, тазобедренных суставов. Также прокачаем наши ягодички, пресс, ручки. Все-все проработаем. Так, так, так, Ярославль, Лабинск, Привет! Так, так. Я уже пропустила тут кого. Самара, привет, Екатеринбург, привет. Ой, у вас, у вас сегодня замечательная погода. Но мы сидим дома, поэтому занимаемся дома. Отлично, супер. Молодцы, сейчас позанимаемся хорошо. У меня только музыки нет. Петербург, привет. Я тоже из области Петербурга. Череповец. Всех приветствую, Красноярц! Отлично, молодцы еще ждем немножко совсем буквально минуточку подождем екатеринбург набережный челны привет как погода! Еще ждем, люди присоединяются. Мужчинам тоже не помешает гибкость развивать, поэтому оставайтесь с нами. Немножечко потянемся. Здоровая спина всем нужна, мужчинам тоже, особенно мужчинам. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада всех видеть. Большие молодцы. Присоединяйтесь. Еще раз повторяю. У нас сегодня тренировка пор добра. Это движение рук и тела. Ручками будем работать, ножками. Мышцы кора проработаем. Обязательно. В планочке постоим. Нашей любимой. Кто любит планку, пишите. Тольятти, привет! Очень рада всех видеть! Молодцы! Краснодар! Еще раз на... спасибо, очень приятно! Ничего, к планке все привыкают, потом начинают любить. Я тоже планку не любила. Никогда. Сейчас люблю, потому что реально очень действенное упражнение. Прорабатывает все группы мышц, мышцы кора, руки очень хорошо подтягивает. Ягодички. Спину. Поэтому. Кто не может планку держать полностью, то встает на коленочки. И на коленочку держим план. Женева, Привет! Ну, нормально, уже люди присоединились, давайте сейчас немножечко познакомимся. Меня зовут Анна, я фитнес-тренер, мама плюс малыш. Я занимаюсь детками, но сегодня у нас тренировка пор добра, поэтому я без детей. Дети у меня на дачу уехали с мужем, поэтому я одна. Будем тренить. Из дома не выходим, сидим. Да-да-да, сейчас будет занятие, конечно, конечно, сейчас поздороваемся и будет... Подождем, когда люди присоединятся. Не уходим, не отсоединяемся, остаемся. Сейчас будем заниматься. У нас самоизоляция. Мы сидим дома, занимаемся дома. У нас для этого запущен проект онлайн-тренировки Декатлон. Декатлон всех любит. Мы его тоже любим. Ну что, детям можно заниматься, конечно, это тренировка абсолютно не имеет противо никаких противопоказаний. Единственное, когда мы делаем упражнение на спину, если есть упражнение на спину, то вы должны по ощущениям своим смотреть. Если совсем сложно, то чуть-чуть поменьше амплитуду берем. И все. Обязательно можешь заниматься. Сейчас я поставлю телефончик, а то у меня тут солнышко светит, мне себя не видно. Все, отключаю комментарии и приступаем к тренировочке. Так, сейчас. От, отключаю. Я надеюсь, что меня хорошо видно. Сейчас волосы уберем, чтобы нам ничего не мешало. Ноги ставим на ширине тазовых костей. Не на ширине плеч, на ширине тазовых костей. По подкручиванию одном из стоп. Мы смотрим параллельность, ширина коленей свободных, таз подкручен. Животик втянут, грудное отдел раскрыт. Плечи назад и вниз. Шею вытягиваем, шея длинная. Макушка тянется в потолок. Мы поднимаем ручки, разводим их в сторону и опускаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз, выдох, вдох. Внизу спинка округляется, вверху лопатки собираем в кучку. Еще раз показываю со стороны. Выдох, вдох, выдох, вдох. Мы начинаем греться. присаживаемся ниже, приседаем по всем правилам приседания, ягодицы у нас тянутся назад, колени не выходят за носки, выдох, лопатки вместе, вдох, спинку округлили, еще раз, выдох, вдох, и начинаем закрепать водичку одной рукой, через верх, вниз, вверх, вниз, и еще раз, левая ручка, Правая, левая, правая, левая. Растягиваем наш бок, правый бок растягиваем, растягиваем. Еще левая, правая. И повторяем реверс, и назад ныряем, вниз. Левая, и назад ныряем, вниз. Еще раз. Оп. И еще раз левой ручкой. Мы разминаемся, только греемся. И две ручки пошли вниз. И собрали сзади лопатки. Снова ушли вниз в спинку. Округлили, собрали лопатки. Еще. Отлично. И назад. Вниз. Сюда. Лопатки собрали. И вниз ушли. Ушли вниз. И последний раз. Ушли вниз. Отлично. Ручки в стороны. Ножки чуть-чуть пошире. Коленочки свободные. Мы скручиваемся. Ручка. И другая ручка. Только. Вверх корпуса. Разделили себя в, в районе талии. Еще. И еще. Скручиваемся вправо, влево. Вправо, влево. Еще раз вправо. И еще раз влево. А теперь через верх тянемся. Растягиваем наш бок. Не складываемся, не падаем. Тянемся в диагональ. Тянуться, растянуться. Вниз плечи. Растянуться, вниз. Еще. Фух. Мне уже стало жарко. Я уже хорошо согрелась. Я надеюсь, что Вы повторяете. И у Вас тоже уже пошло кровообращение увеличенное. Так. И еще раз. Оп. И четыре. И три. И два. И последний раз. Уходим вниз. Ножки пошире. Вдох. Уходим вниз. Плея. Вдох. Плея. Вдох. Плея. И еще разочек. Вдох. Плея. Встаем. Начинаем работать. Локоток тянется вперед к противоположному колену. Начинает работать нога. Правая, левая. Еще, еще. Постепенно увеличиваем амплитуду, ножки ставим шире. И скручивание у нас гораздо, гораздо шире. Амплитуда больше. Разгоняем тучи. Еще, еще, волосы. Четыре, три, два, один. Теперь вот так, от ручки. Через круг наклониться, растянуться. Меня не видно. Немножечко отойду. Растянуться. И поехали побыстрее. Влево, вправо, влево, вправо. Стану боком. Ковчик подкручен. Поехали сюда, сюда. Еще 4, 3. Активно работает нога, бедро, колено. Активная, сильная нога. Спинка прямая. Спина прямая. Еще четыре. Три. Два. Один. Ножки собрали. И отдыхаем. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Еще. Выдох. И еще два раза. Отлично. Поднимаем коленочку к себе. Ручки в замочек. И оттянули вниз ножку. И еще раз. Оттянули. И оттянули еще. Сильно-сильно спинку сутулим, Оттягиваемся. Сутулиться. Вытянуться. Еще. И последний раз. Оставили ножки вверху. Раскрылись. И в этом положении стоим. Стоим. скрутились к ноге вправо. Вернуться. Мыши-стабилизаторы держат наш корпус. Мы не шатаемся, не падаем. Ручки в сторону. И мы скручиваемся к ноге. Вернуться. Еще раз вернуться. Угу. Умнички. Отлично. Супер. Еще два раза. И последний раз ручкой взялись за коленочку. И еще сильнее себя открыли. Потихонечку вернулись. Ножку вниз вверх, спинку потянули, раз, и еще, потянуться, потянуться, и последний, левую ножку перед собой поднимаем, ручки в стороны, и поехали снова, оттяжка вниз, вниз, еще раз вниз, сильно-сильно сутулимся, спинку назад вытягиваем, оттяжка ногой вниз, и три, два, и последний. Поднимаем ножку, ручки в разные стороны и скручиваемся к ноге. Четыре. Три. Мышцы стабилизатора держат нас, пресс тянут, животик тянут. Спинка прямая, и мы только скручиваемся к ноге. Два. Остались ручкой за ножку и еще себя скрутили дальше. Еще сильнее. Потихонечку вернулись. И снова вниз. Растянуться. И еще спинку вверх. И еще спинку вверх. Отлично. В стороны отдыхаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Сейчас приступим к следующему комплексу, снова на спинку, два, и последний раз, ножки вместе, ручки внизу, и мы работаем плечом вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, и еще, ручки вперед вытягиваем, увеличиваем амплитуду. Пустили ручки вниз. Стали боком. Правая ножка у нас согнута в колени. Мы ее будем выводить назад. Ручки выводим вперед. Вытянуться. Вытянуться. Вперед. Вытягиваемся вверх в диагональ. А ножка в диагональ назад. Вытягиваем. Вытянуться. Вернуться. Вытянуться. Вернуться. Еще восемь. Еще семь. Еще шесть, еще пять, четыре, три, два, и остались, растянулись, остались, держим, держим, держим, держим, держим, тянемся, растягиваемся, и аккуратно, опустились, расслабились, внизу, И с круглой спинкой встаем. Плечи назад и вниз. Плечиками двигаем. Назад. Назад. Еще. И с левой ножки то же самое. Выводим ножку назад, а ручки вперед. Тянемся в диагональ. Вернуться. Растянуться. Еще вернуться. Еще. Вверх. Вверх. Отлично. Умнички. Терпим, терпим. Работаем. Это очень тяжелое упражнение. Очень. Еще четыре. Еще три. Еще два. И держим. Растянулись. Ручки к ушам растянули. Ножку назад держим. Четыре. Три. Два. Один, опустились вниз, круглая спинка, спинкой. отдыхаем. С круглой спинкой встаем, плечи назад и вниз. Разомнем немножко голову, шею, круговые движения головой. Четыре раза влево и четыре раза вправо. Четыре. Три, два, один. Мы уходим в портер, в планочку вниз. Сейчас чуть-чуть телефон поправлю. Ага. Мы встаем на край коврика, roll down и уходим в планку. И уходим в планочку и стоим в планочке. Показываю сбоку. Непровально поясницу, движение не такое. Подкрутили. Подкрутили. Подкрутили поясницу, втянули пресс. Втянули колени, локти. Кисти строго под плечами и стоим. В планке. 15 секунд. 4. три два, один, поехали, колени в пол, опускаем колени в пол, показываем показать боком, в пол, в пол, в пол, в пол, четыре, три, два, один, стоим, два колена в пол прямые, два колена в пол прямые, четыре, три, два. Один. А опустились. Уходим на пяточки. Растянуться. Ножки на полу пальцы. Из этого положения мы вынырим с планку. А опустить колени назад. Выныриваем с планку. Еще. Четыре. Три. Два. И последний. Опустились на колени. Ягодички у нас смотрят в потолок. А корпус мы уходим вниз. 90 градусов у нас труба. Ручки на полу пальца поставили лица, потихонечку поднимаемся на бокс-позишн и будем вытягивать ножку назад, правую, а левую ручку вперед и собирать вместе. Вытягиваем, растянуть, потянуть, надо собрать колено, локоть, растянуть, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и подержать. Держим, держим, тянемся. Опустили. Поменяли ножку, ручку. Правая рука, левая нога. Собрали колено локоть. Восемь, семь. Шесть. Пять. Четыре, три. Два, Поддержать, держим, держим, держим. Растянулись, держим. И опустились. Ушли на пятки. Потихонечку поднимаемся. С круглой спинкой. Вверх. ну как самочувствие. Все отлично. Все хорошо. Мы делаем выпад вперед. Выпад. Делали выпад. Тянемся вверх и опускаемся вниз с круглой спинкой. Растянуться вверх. С круглой спинкой вниз. Растянуться вверх. Еще четыре. Еще три. Еще два. Держим, растягиваемся, поставили заднюю ножку на свод стопы и тянемся вниз, сюда, круговое движения ручка и ручку в пол поставим. А теперь приподняли таз. Левая рука в пол, правая рука в потолок, скрутились к ноге. Правую ручку, правую ручку опустили. Заднее колено в пол и провалились еще ниже на локти. Потихонечку поднимаемся и уходим назад на пяточку задней ноги, передняя ножка прямая, колено подтянуто, носок на себя и тянемся к этой ноге вниз. Потихонечку поднимаемся, собираем ножки и меняем ножку, левая выпад. Входим вниз, и снова растягиваемся в потолок, ушли вниз, в потолок, ушли вниз, еще вверх, вниз, еще вверх, вниз, и еще, и остаться наверху, растянуться, растянуться, развернулись. Круговые движения ручками на колон выпрямили сюда. Еще. И еще. И последний раз поставили ручку в пол и раскрылись. Правую ручку вернули к левой. Ногу заднюю повернули и вышли к ноге. Осторожно, ручку возвращаем. Колено в пол, ногу на свод стопы. И еще ниже таз ушел, и мы уходим на локти теперь. Потихонечку поднимаемся, уходим на заднюю ножку, на пяточку, передняя нога прямая, носок на себя и мы тянемся к этой ноге. Потихонечку поднимаемся, ножки собираем и с спинкой встаем вверх. Круговое движение плечами вниз. Ножки широко-широко, широко-широко ножки ставим, глубокий вдох и уходим вниз в диагональ, в пол, тянемся, нас до тянут назад, а мы тянемся вперед. в пол растянуться. Поднимаем корпус. Ножки чуть-чуть можно подсобрать. Левая рука в пол. Правда, в потолок скрутились. Поменяли. Поменяли. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Ушли вниз туда, руки назад. Ножки аккуратно собираем. Ножки вместе и мы уходим вниз, наклон. С круглая спинка поднимаемся, круговые движения плечами вниз. сильно сильно сильно сильно По плечи назад раскрылись закрылись раскрылись грудное отдел работает грудное дело работает еще четыре три вниз, глубокий вдох, и ушли вниз в наклонах, и с круглой спинкой встаем, наклоны головы вправо, влево, вправо, влево, вперед, назад, вперед. И круговые движения. Четыре. Три. Два. И четыре раза вправо. Четыре. Три. Два. Один. Плечи назад и вниз. Ножки вместе. Таз посередине. Пресс. Животик втянут. Грудное дело раскрыт. Плечи назад и вниз. Шея длинная-длинная, макушка тянется в потолок. И так и ходим дома. Мы дома на самоизоляции. Но мы ходим красиво. Вот и закончилась наша небольшая тренировочка. Чуть-чуть мы вспотели, чуть-чуть. Я буду еще послезавтра. Завтра в три часа у меня мама и малыш. Мы будем заниматься с маленькими детьми. Дети будут участвовать в качестве утяжеления. И то есть, завтра мама-малыш, потом Брас, и еще раз мама-малыш. и малыш. Еще три тренировочки будут со мной. Я вас всех очень жду. Я надеюсь, что вы придете. Я надеюсь, что вам очень понравилось. А мы напоминаем, что у нас самоизоляция. Мы сидим дома, занимаемся дома в онлайн-спортзале Декатлон. Пять тренировок в день разных. Смотрим анонсы, смотрим сториз и принимаем участие. Мы сидим дома, но мы находимся в форме. Всем спасибо. Пока, до завтра. Я завершаю наш эфир. Завершите.